как правильно обращаться к тебе? Можно клава, клава можно надо, Потому что говорили нет, нет. Сколько раз мне говорили, у меня нет таланта. Ну, то есть, и я же была молодой, мне было 15, 16, 17, 18, 19 лет. И когда ты это слышишь, ну, тебя как втаптывают в землю, ты же это чувствуешь постоянно на себе, и это очень сложно. И вот даже в таких моментах, когда в тебя никто не верит, ты должен сам в себя верить и, и идти постоянно к цели, и знать, что дальше будет еще сложнее, нельзя расслабляться. Самая главная поддержка, она находится внутри нас самих. То есть никто в тебя никогда не будет верить так, как ты в себя веришь. У нашего поколения есть возможность выбирать благодаря интернету. Нам сложно уже что-то навязать. Потому что я очень сильно верю в силу мысли. Когда я давала концерты для 10 человек, я говорила, что, ребят, вы же знаете, что скоро у меня будет Олимпийский становиться, буду еще больше трудиться. Буду продолжать спать по паре-тройке часов.